Замок Сфорца. Памятник расцвета Милана. Семь веков история этого замка. Времена правления династии Висконти 14 век. Служила оборонительным сооружением. Потом был восстановлен при правителе города Франческо Сфорца. Потом Позднее, уже в период правления Людовика Мора, превратился в элегантную резиденцию. Ну а при, при, при владычестве французов замок превращается в казарму. И только к концу XIX века, после объединения Италии под руководством Луки Бельтрами была приведена реставрация замка. И после чего он был возвращен городу 1850 1890 год бюро Век кресло кресло тысяча девятьсот год кресло просто. Мы в замке Сфорца, неприступная цитадель. Вот в фильме Борджиа там показано, как этот замок пытается взять присво, компания, только коварству удалось раскрыть обороты. Вот такая вот цитадель. Неприступный замок, вымощенный камнем. Мы наблюдаем двор перед концом нашего нашего музейного осмотра. Мы смотрим вот этот двор и еще раз проходим весь путь мысленно. Вот мы вошли в дом в конце, сделали по периметру большой-большой круг. И возвращаемся. Посмотрели ломбардское искусство, потом искусство средневековья, Италии, объединённая Италия. И уже современное искусство. Здесь вот буфет. Очень вкусно пахнет кофе. Люди отдыхают. И тут идут спешным потоком наслаждаться искусством. Алина наша снимает фильм. лях на гавлуках украшенном платье. Мы сейчас на самой высокой точке Милана, на, на куполе собора дома, Наблюдаем движение внизу на площади у галереи Виктория Эммануила. Это замечательная галерея торговая, которая явилась прообразом нашего гума московского. Именно... Подражание этой галереи построен был Вот такой вид на город. Смотрим. Синее небо, шпили, готические соборы пронизывают эту синюю. На шпилях статуи общественных деятелей святых. Вот самая высокая точка. Да. Теперь, это скульптура Богородицы Мадонна вот, она, вот там она Виднеется в высоте, На 4 метра высотой Вся из золота Вот, вот есть на крыше Много туристов Которые снимают Лучшие свои кадры Лучшие свои фото и мы тут с полиной. Весь Минал, Милан перед, перед нами. И там вдали горы Альпы. И вот этот собор дома по красоте соперничает сальными. Можно сказать, повторяя. Эти вершины в своих устремлениях к небу. Внизу светливая толпа, шумит, гудит. Великолепие такое. Архитектурное и природное.